Друзья, всем привет! Продается дом в Сочи по уникальной цене. Если вы досмотрите видео до конца, то вы поймете, в чем его уникальность. Да, еще есть предложение по адекватным ценам, поэтому слушаем и смотрим внимательно. Значит, дом в Лазаревском районе на участке 25 соток. Участок абсолютно ровный. На доме два строения. Хозяйский дом. 200 квадратных метров с ремонтом в очень хорошем жилом состоянии и спортивный блок 200 квадратных метров. Там есть несколько комнат отдыха, джакузи, на улице бассейн, на территории также теннисный корт, пруд с рыбой, рядом автобусная остановка, в общем, вся инфраструктура в непосредственной близости. К дому ведет абсолютно хорошая асфальтированная дорога, также в пяти минутах от дома речка, за забором лес. Все коммуникации, в общем, предложение действительно уникальное. И чтобы не быть голословным и не тратить ваше время, потому что многие из вас видели данный дом в продаже на моем канале, в конце данного видео выскочит ссылка с названием Царское поместье, дом в Сочи, цена, подарок судьбы. Так вот, она действительно подарок судьбы, потому что все это вместе продается за 24 миллиона. Обязательно посмотрите, потому что это даже инвестиционное предложение, потому что все растет в цене, мы цену не поднимаем. То есть, если вы посмотрите среднюю цену земельных участков в Лазаревском районе, то это от 850 до 2,5 миллионов за сотку. Здесь 25 соток. И если вы посмотрите среднюю цену дач, домов в Сочи, в частности, в Лазаревском районе, то средняя цена от 85 и до, там, я не помню скольки, за квадратный метр. Поэтому математика несложная, складываете, и тогда вы понимаете, что купить дом в Сочи по уникальной цене еще можно цену мы такую будем держать до середины октября потом естественно будем поднимать я думаю наверное миллиона как минимум на полтора У меня на сегодня все с вами был дмитрий волков недвижимость в сочи до новых видео пока